второй поземка стужа до города верста теплушка наша чуть похуже вагона для скота но лишь в пути узнав как дорог ее худой уют закоченев приходим в город там слышно хлеб дают. В ларьке по окнам заметенном пимов от доски стук. Откуда хлопцы с эшелона? И чей-то голос вдруг ребят вперед пустите, братцы, пусть первыми возьмут. Я слышал это, ленинградцы, ешь, как мальчонка худ. Она сбрала уже усталость, все вымерзло в груди. Ее очередь заволновалась, ребята, проходи, да вы бы сразу попросили. А сам ты чай, а слеп так было тесно в магазине, так был он близок, хлеб. А продавщица обмахнула прилавок, ну так что ж, и вот уж воду обмахнула, большой и добрый. Мы молчали, сжав талоны. Мы были москвичи. Был изябок, жалкий наш нарядец. С срывала жесть. Нет, я сказал, не ленинградец. Так хотелось есть.